Журналистом для подготовки к а, публикации в средств массовой информации. Также участники затронули такие насущные темы, как утечки ложной информации в сеть и ответственность редакторов за оскорбительные грубые комментарии под материалами. Участники дискуссии сошлись на том мнении, что закрытие возможности комментировать не выход из ситуации, необходимые изменения, которые вовлекут комментаторов в правовой поток. Пока не отрегулированность интернета привлекательна для анонимных пользователей, фейки, мифы и оскорбления будут появляться вновь. Дарьяна Храбрецова, Андрей Багаудинов, Универньюз.